Привет, друзья! Вот и наступило лето. Сегодня 1 июня, и, как я говорил в своих предыдущих видео, сегодня мы разыграем вот этот классный универсальный клеус, который нам предоставили Алексей Фролов и Денис Фадеев. Спасибо им огромное за то, что отозвались на мою просьбу и подарили нам этот клеус для розыгрыша. Друзья, ули действительно классный. Я ими пользуюсь на пасеке. Уже есть первые матки. Я буквально пару дней назад купил еще несколько штук. Полностью доволен. Я думаю, тот, кто его выиграет, тоже будет доволен, так как и я. То есть без всяких реклам и так далее. Каждый, кто его выиграет, ощутит все его достоинства у себя на пасеке в своих условиях. Ну и хочу же сразу сказать, что... Следующих своих розыгрыш, в следующем розыгрыше я хочу разыграть подарок среди своих подписчиков. Вот такой вот подарок. Это электрический нож я Юрия Михайловича. Я думаю, что на откачке меда он будет полезен каждому пчеловоду. Так что следите за новостями. Буквально через пару дней появится ролик. И приглашаю всех участвовать в этом розыгрыше. Ну и спасибо вам за то, что смотрите мои видео. За то, что участвуете в них в розыгрышах. Ну и так далее. Напомню, что условия акции розыгрыша остались неизменными. Нужно было быть подписчиком моего канала, поставить лайк под видео, поделиться видео в социальных сетях и оставить комментарий. По комментариях вот сейчас мы и будем определять нашего победителя. Хочу сразу же сказать, тот, кто выиграет этот классный приз, прошу в комментарии написать под видео, Написать свои координаты для отправки И свой номер телефона Мои же контакты будут в описании Все друзья Я всем желаю удачи Следите за новостями Ставьте лайки под видео Подписывайтесь кто не подписался на мой канал Ну и участвуйте в розыгрышах Все Переходим теперь к розыгрышу Всем желаю удачи С вами был Иван Фабро До новых встреч Итак, мы возле компьютера. Я уже открыл видео, где мы разыграем универсальный улину Клеус. Так, копируем адрес ссылки. Открываем наш рандомный комментарий сервис 2 А он не работает. Ну, я, в принципе, подозревал, что так и будет. Потому что с закрытием сайта в Однокласснике, ВКонтакте и других ряда российских сайтов я так предполагаю что, что сервис Туберс Ру тоже при закрыли так э, нам надо комментарий по Ютубу нам надо быстро найти что нибудь выход с положения к не рандомный комментарий лучше набрать рандом о есть рандом рандом Рандом. Рандомизатор. Так, какой-то сайт мы нашли. Не, не очень проверенный. Потому что я их... Ну, попробуем. С новым сайтом. Так, вставляем нашу ссылку. Ну и поехали. Так, видео наше появилось. Какой-то. Адам Калинчук. Ну что, Победителя мы определили совсем другим сервисом, нежданно-негаданно Я поздравляю Адама Калинчука Большое спасибо, что вы смотрите наше видео, Адам Большое спасибо, что участвуете в розыгрышах Я вас поздравляю Прошу оставить ваш, вас, оставить координаты для отправки в комментариях под видео Адрес и номер телефона Свой номер телефона я оставлю в описании Все, поздравляю Адама Калинчука Спасибо всем, кто участвовал в розыгрыше Удача улыбнулась сегодня Адаму Все, всем пока, до новых встреч